Да, друзья, вы не ошиблись, вновь в эфире, как вы видите, Warcraft 3 Reign of House. Да, ребят, все мы находимся в преддверии выхода а, обновленного Warcraft под названием Warcraft Reforged, как конкретно Warcraft 3 Reforged, и поэтому решили, ребятки, вспомнить старое Доброе имя Warcraft 3 Rain of Хаус, друзья, в эфире И мы продолжаем проходить кампанию За Альянс Пока что, ребятки, у нас Альянс Как вы видите, у меня все главы уже пройдены Но я специально для вас и Ну и для себя, чтобы этот момент зафиксировать На своем канале Прохожу вновь все эти главы с тем же самым энтузиазмом, с которым я проходил когда-то эту игру лет, так сказать, 15 назад, когда она еще вышла, а может быть даже и больше. Ну что ж, ребят, хватит много болтать, переходим сразу же к делу. А, главу третью, значит, мы прошли, пришествие чумы пережили, точнее даже не пережили, ребята, а у нас все только начинается. И теперь у нас следующая миссия, глава 4, культ проклятых. Поехали, друзья. На следующий день неподалеку от Андорала. Смотрите, это прислужники Некроманта. Что они делают с рудником? Нет времени выяснять. В атаку. Какой дерзкий парень что Тартес. Проклятие Сразу же мочить себе. на этих мочить. людишек. Они посмели вмешаться в дела нашего повелителя. Разобьем лагерь здесь. Пока вокруг шныряют прислужники Некроманта, я не пойду внутрь без подкрепления. Я тоже. Полностью с тобой согласна. Итак, я смотрю стройка на чита. Глобальная, друзья, стройка. Наши работники, смотрю, вовсю машат кирками или что там у них в руках. И у них неплохо получается с помощью кирок, смотрю, строить все наши сооружения. Ну что ж, а у нас, ребятки, игра уже приобретает совершенно не новый окрас. Планица. Мы уже начинаем строиться. Как вы видите, разбиваем уже первый ну, свой боевой лагерь. Ну что ж, для этого мне помогут мои сказать, войска. Сказать. Есть у меня Джайна. Не мешай, не Есть не Джайна с даже с неувеличенным уровнем. Давайте увеличим его и, наверное, сейчас все-таки чародейскую ауру ей поставим. А Ведь так. она нам пригодится Но ну, артез имя, у нас уже прокачан а И у Это него забавно. все развито Так, Свет, ну да что же, пехотинцы Значит, спереди, держим оборону а, Значит, один наш крестьянин построил Уже построил ферму, да И его что? можно, наверное, уже отправить а, На дерево, либо, ну, пускай лучше Ускоренное строительство идет а, Наш с вами а, Наш с вами ратуши, ну, да. все-таки я его на дерево Хорошо. Давайте отправлю, Хорошо. пускай братишка Добывает у нас уже лес так, тут еще один достраивает, Почему? и он тоже подключается к этому процессу. Я бы, наверное, его отправил куда-нибудь уже на рудники и так далее. То есть, чтобы у нас уже забывать начали золото. Начну добычу золота недалеко от в обнаруженном руднике. Ага, вот туда мне показывают, надо сходить. Кстати, как вариант, можно было бы туда и сходить сейчас, прогуляться. Но я не уверен, что кто-то сюда... Не придет, поэтому, не знаю кому нибудь надо в лагере оставить, я так понимаю Пускай Джайна остается в лагере и Если что, она плохо. тут с элементалями Воды будет я? воевать С по теми, кто сюда по позарится Конечно. На наше место, а мы, ребят, пройдем Прогуляемся и да, посмотрим, так. что там есть Так, а -а -а. давай, помогай достраивать ребяткам этот замок А мы пока что прогуляемся очень Нам очень важно нужно захватить второй рудник Я так понимаю, он нам послужит Разумеется. дополнительным ресурсом, да? То есть дополнительным Зачисти источником отвагу. ресурса Опа, очки, охотники Опять откуда-то вылезли Я бы Примерно вот этих не вот типов куда-нибудь подальше держал, да? чтобы они иди. обстреливали, боитесь, обстреливали издалека Или вообще я их даже оставил бы дома, дома. Ну даже не знаю, просто они здесь очень сильно ну, нам вредят. Они на нас просто не всех расшатывают. А, эффективнее всего ухо. их использовать пари, разрушение зданий. Ну, а сейчас они мало что Отличный полезного план. выносят. За они только дамажат моих юнитов, вот этих вот первых, которые Отличный идут на первой план. линии, в, которые получают урон. И, соответственно, мой а, хил, который за здесь хилит всех, отвагу. он. А, ему Отличный получается план. больше работы за гораздо. Так, кто тут побежал? Что за гноло-то убегает, а? Такой спалился, и знаешь, вкусный сразу. опачки очки. А здесь какие-то жирные прям гнолы. Так, они нам, нам начинают раздамаживать дальнего типа, который хил Но мы сейчас это все дело поправим Так, а тем временем у нас здесь, смотрю-ка, нападение так, надо бы сейчас поспособствовать тому, чтобы вот Лишь, этого типа покажешь. подспасти. чтобы он дамажил строго вот сюда. Погоди. Убиваем некроманты, иначе он начнет ты воскрешать вот этих вот, вот упырей. Аккуратней. Ага. Так, нифига себе ни джайну так просадили, дум. а? Ни хрена себе. Я Вы смотрите, что, что происходит, а? Звучит неплохо. Вот Интересно. только посмотрите, я как посмотрю. наша Джайна Интересно. пострадала. Давайте-ка еще одного элементаля. Срочно на подмогу. И уже по я попробуем сфокусить помочь. атаку на упырях Какой жестким образом. А? Не надо, чтобы ты наша ты Жайна пострадала полностью. Так, давайте-ка мы их сейчас польем. Да, но... Уберем, Уберем значит, наших крестьян, да, пускай я тут добывают. Я могу да, справились, друзья, мы, но они завалили нашего а, бойца, Какой который с раз? пушкой был с большой. Черт возьми, а! свет. Ну да ладно, силу. давайте здесь прошаримся. Всегда, ребят, есть потери. Надо э, за всеми следить по возможности. Лечебные зелье у нас, но оно, к сожалению, не влазит в свету. инвентарь Артеса. У него план. все забито Зачисти по максимуму. Отвагу. Так, посмотрим, Отличный что план. здесь. Нам надо, надо срочно к Руднику дорогу расчистить. И мне хотелось бы сделать это именно сейчас. План. Чтобы туда уже потом беспроблемно направить бойцов. Нифига себе, здесь оказывается все сложнее, чем я ожидал. Здесь уже големы, смотрю, пошли. В немаленьких таких количествах. Ни себе... Вы только посмотрите, что вытворяют, а. Есть маленькие големы, есть большие. Два здоровых вышла Бугая. Так. Я так понимаю, что у меня Артес принимает на себя удар. А на себя удары принимают мои пехотинцы нехилые такие, да. Их подшатывает прям очень жестко. Так. Ну сейчас, если что, я Артезу включу щиток. Потому что это уже ни в, какую, ни в какие ворота не лезет. Так, так, так, пора. Пора уже загротиться. От их прямого огня. Да, да, да. Если бы у нас не было щитка, я думаю, огребли бы. Так. Наваляли моему жрецу. Вот этот внизу. вот голливан, он умеет выпускать такие большие комья, Сталки которые просто-напросто ваншотят чуть ли не моих э, ребят. Так, По что мы права, оставим? Оставим зелье маны здесь. И возьмем план. кольцо защиты Где номер враг? два. Конечно. Разумеется. Я все-таки предпочту прогуляться отличный до план. конца, до шахты. Конечно. Отличный план. И посмотреть, что там есть. Так, здесь бы я, наверное, еще сделал, ребят. И сейчас Чего? бы мне не помешало здесь поставить еще ферму. Хорошо. А после мы, значит, на добычу а, дерева одного отработка. отправим. Угу. Пускай потихоньку добывает. Хорошо. Потихоньку, но добывает. Отжайна а у нас регенерирует. И здесь служу мы, в принципе, отбили рудничок. И сюда можно Конечно. приводить уже наших бойцов. Идем, Разумеется. ребят, в лагерь, потому что там Проходите приходит дам, еще одна волна нежити. Рукава. Надо прям срочно идти. И это все я дело могу. выносить. Я Тут готов. очень, ребята, обстановка Ты накаляется. Тут прям капец, как Сколько все серьезно. Тебя Джайну тебя нашу нет, просто нет, начинают нет, расшатывать. Нет, мы ее нет, стараемся нет, отсюда нет, увезти нет. по максимуму. Сейчас Артес подойдет со своей мини-армией. Да, и мы начнем по здесь по делать по дела. По Но Джайну было очень важно сохранить, по потому что это, по и по это по герой. И на воскрешение нужно огромное количество бабок. Так, я, наверное, сейчас сделаю охрану. Да, ты есть. А вот этих вот... А, начнем вот с этих, кстати, типов, которые сзади стоят. Отличный план. Потому что они очень серьезно могут нам навредить. Ну и, конечно, давайте защиту, ребят, сделаем. Не щит, а защиту именно. Так, все, наваляли мы, значит, с Подзовем сюда поближе Джайну. Да, то есть постараемся держать по максимуму своих ребят. Ну, ладно, я смотрю, у нас сильных просадок нет по... ХП у моих ребят, ну, ладненько, Звучит в общем, отправляем сразу же, пока у нас а, есть а, свободная минутка передохнуть. Отправляем, значит, а, ребят на работы, делаем много крестьян. А, давайте сделаем штучек 6, а работе? ты у нас пойдешь туда и сразу ну, же здесь а, на все, что мы накопили, построишь уже ратушу. Пускай у нас здесь тоже развивается потихонечку строительство. Пока я мы даду. сдержали атаку, я думаю, в последующей по атаке мы будем стараться также сдерживать. Здесь, с этой стороны, по идее, у нас а, не должен никто пройти. Но я, ребят, могу ошибаться. Вот здесь тоже есть проход. А, и тут тоже могут какие-нибудь... А к нам прийти да, а, мертвяки, я могу так как мы называем. Так, так, давайте попер. подхилим нашу Джайну. Что-то я прям не туда подхилил. Надо было Джайну подхилить, да. То есть она у нас более приоритетный персонаж. 400 единиц. Думаю, зуби. ей пока что Какой хватит. Отлично. Так, Кто ну что ж. А, немножко как мы, ребята, несем я потери. Но, не но ничего так... страшного. В этой игре так оно и бывает. Иногда приходится... Нести кое-какие потери. Так, у меня, похоже, лимит сохранения Я уже не вижу, что... Я уже делал компанию 2, но у меня, к сожалению, компа... на компанию 2 не хватает. Поэтому приходится сохраняться сил. на компанию номер 1. Так, ну чтобы что, -то что -то ж, подъем. продолжаем воевать. Так, надо развить что-нибудь. Но чтобы развить что-нибудь, надо нам сначала накопить ресурсов, друзья. Здесь у нас много леса. А, вот сюда мы здесь поставим, скорее всего, лесопилку. И сейчас я... Именно это да. и сделаю, друзья Нам нужно построить лесопилку В месте, где очень много леса Но вот тут, кстати, такая затененная область Я думаю, что здесь дохренища просто я леса дотилов. И мы построим лесопилку где-нибудь, наверное Вот здесь, в защищенном месте Даже вот тут, я бы сказал, наверное, посередине, да Между Хорошо. этим и вот этим местом а, да, и у нас будет идеальное место для добычи, чтобы нас со всех сторон крестьяне таскали сюда а, лес. Готов. До замка все-таки далековато. А, так, работает. готов, да? Ну что ж, Хорошо. раз ты готов, давай-ка мы тогда сейчас построим узницу, которая нам также пригодится. Куда-нибудь вот сюда вот ее поставим за за нашей жизни нельзя, нельзя здесь построить нельзя ее. Строить. Тогда вот сюда, за казармой угу. мы поставим а, нашу кузницу. Где все. Рай? Ждем врага, Свет пока никуда не отходим, силу. потому что нас И могут жестко просадить. А тем временем а, на нас опять нападает, а друзья. Так, давай-ка, давай-ка. Пока забыл, Артез держит, держит, мы попробуем это все дело как Свет следует сейчас с помощью нашего мощного заклинания просадить. Артез неплохо, кстати, держит. Да, Отлично, то есть мы его с Его надо срочно уводить куда-нибудь подальше. Куда-нибудь, да, надо уводить срочно, себе. прям. Чтобы его слишком сильно Забываться. не гасили. Теперь да, да, да, ребят. Лучше стараться сохранять свои войска. Упыри, кстати, имеют свойство да восстанавливать свои жизни. Они вот там хавают трупы, смотрю, то есть, сами себя. И легонечко, так, смотрю, быстренько не и не бодренько не восстанавливают не себе здоровье. Ну, ничего, плавал. мы здесь скоро укрепимся. Сейчас у меня пойдет а, полным ходом конечно. строительства. Мы, значит, а, улучшим свою крепость. 110 дерева. древесин, не я специально дерева. подожду. Не давайте, дерева. давайте, 110, ребятки, должны принести уже кто-нибудь из вас дерево, то должен нарубить. Так, кто жрец, давай, иди кого-нибудь подхиливай, я думаю, нуждающиеся есть в этом плане. Ну и мы, конечно же, сейчас постараемся развить нашу крепость до нового уровня. А, ну что ж, а пока у нас происходит апгрейд вот. нашей ратуши, мы тем временем построили, я смотрю, кузницу и копим, друзья, ресурсы, а, так, а точнее да. рубим лес. А, давайте всем да, нашим крестьянам а, дадим чего? такую а, пассивку, как а, ремонтировать по умолчанию, если вдруг кто-то отвлечется. А, так, здесь работаешь? у нас два человечка, Братко. я смотрю, которые... А, Активно ага. добывать древесину, но вроде как было да, людей больше. Хорошо. Давайте третьего тоже назначим Хорошо. на добычу древесины. У нас древесины пока что а, полные проблемы. Так, раз, два, три. Тут, по-моему, четыре человечка курируют между рудником. И это, ребятки, замечательно. Лишь бы сюда никто к нам не пришел. Я бы, наверное, кого-нибудь отправил на разведку, но как у меня скажете? пока слишком мало слишком что мало юнитов, чтобы просто так бегать на какую-то разведку. Так, ну что ж, я думаю, стрелки нам тоже не помешают. Бравые ребята, давайте их сделаем. У нас пока с золотом проблем нет, но они стоят дерево. Давайте троечку сделаем, сделаем, да, чтобы она нам уже а, приносила пользу. Стрелки, да, тоже нам будут важны. Очень сильные дальнобойные юниты. Ну и давайте пушки уже разовьем. Чтобы у нас был от пушек максимальный на Максимальный урон Так, ну что ж, а, нам нужно дерево, друзья а, Чтобы развить и усилить все это Мы ждем, пока у нас построится ратуша Так, ждем, значит, добычи золота Отлично, у нас уже появляются первые ребята-стрелки С хорошим, неплохим таким уроном Так, и мы, наверное, да, сейчас исследуем пороховую смесь Чтобы у нас Не нужно они плане. носили еще что больше урона Так, держим нашего жильца Так, так, так, поближе Пусть регенерируется поближе, когда Джани он находится, уна, не у него дуть. мана регенерируется гораздо быстрее. Ну что ждем, ребята, очередной Я приход восемь. Готов. А, пока пока готовимся, хорошо. пока никуда не выходим. Я пока сейчас по постараюсь скопить здесь по максимуму силы. Да, то есть сейчас у меня апгрейд завершается. Делаем еще завершу. раз, два, три, как минимум три человечка. Даже четыре давайте сделаем крестьянина. Да можно даже пять. Да нет, пусть будет 4, Чтобы они у нас заниматься начали лесом. Нам сейчас нужно копить лес. С деньгами у нас порядок, а вот с лесом не очень. Да. И здесь, кстати, можно тоже сделать хотя бы троечку, чтобы у нас они уже занимались добычей леса. Так, ну что ж, смотрим дальше. Смотрим, берем одного, одного значит, работника года. Работника или месяца, или может быть недели. И... Так, не надо нам Я тут ремонтировать. Он у нас сразу идет на ремонт. Лучше давайте построим здесь какие-нибудь башенки, хорошо. да, вот с сюда можно поставить защитную башенку с этой стороны. И вот сюда. Это будет так сказать, врата в наше мини, мини наш мини-наш военный лагерь. Я да, готов. чтобы уже я так готов. просто не было. Ну, Блин, я, я по пошел. привычке здесь, значит, задел сделал, но не доделал до конца. Так, кто у нас готов? готов? Иди помогай, Хорошо. братишки, тоже строить. Ну, Нам нужна покажу. защита башенная, потому что у нас постоянно на здесь вам. снуют упыри Неплохо. с я непонятными, я со я всякими... Значит, визитами. Так, ну что ж, они сразу же накинулись на моего крестьянина, который строительством занимался. уничтожили сил. его просто. Разуме. Ну, значит, тогда мы сейчас будем уничтожать всех этих некромантов, да? Теперь они нам тоже очень на сильно а, вредят. Отличный план. Так, так, как видите, больше скелетов становится. Огромное количество просто набра... набрасываются они на моего лекаря, на моего хила, который не может хилить. Чем больше мы убиваем некромантов, тем больше скелетов. У нас выходит, друзья, это очень плохо Я думаю, сейчас мы со всеми справимся Так, не скелетов надо убить, а некромантов Раз некромант, и последний остался некромант Но скелетов мы уже как-нибудь до доберем Да, то есть некроманты, типы, конечно же, серьезные в этом плане Так, давайте, ребятки, продолжать строительство Еще одного налез, потому что тут у нас одного парня завалили Да, эту башню можно уже проапгрейдить Нам нужна, ребятки, защита Давайте элементали отправим на разведку вот туда Ага, он с этой стороны пошел. То есть там все-таки есть у нас сверху проход. Да, Свет и дает. это не очень не хорошо. Ожидал. Давайте, ребята, развиваем. Развить надо здесь древесину, чтобы она у нас добывалась лучше. И разовьем, давайте, все возможные улучшения. То есть это у нас железные мечи, а после, значит, кожа и броня. То есть у нас войска разных чтобы разноплановые, поэтому надо на разнопланово и развивать. Что там, кто напал? Здесь у нас какая-то застава троллей. Я так, ну, свитков у нас полно, геро? героев всякого барахла. Я его что-то даже не использую. Ты а имя, ты что, встал-то? Давай-ка строй что-нибудь нам. Постройка нам еще одну башенку, к примеру, здесь. И здесь тоже с этой стороны можно еще одну башенку построить. Не у -у -у. надо стоять. Да, и можно еще, уже можно заняться строительством каких-то ну, дополнительных ферм. У нас... Надо увеличить Хорошо. минимальный лимит по этому делу. Так, тут у нас, смотрю, много да, народу да, старается. Мы пока отвлечемся завершена. и будем Хорошо. строить дома вот здесь вот. Где у нас постройка завершена? Кто-то нам сказал. Так, давайте построим, значит, щиты разовьем у моих, значит, ребят. И постройка мастерская еще завершена. нужна, да? Так, где у нас постройка завершена? Башни у нас завершены. Это очень, друзья, хорошо. Ждем следующую Свет атаку, и уже после, ши, после следующей атаки я уже выдвинусь и пойду уже, как следует, а, разматывать всех своих а, врагов. А в данный момент врагами у нас является являются орды нежити. Так, храм истины и мастерская. Не дерева. дерева не хватает, друзья. У нас постоянная проблема с этим деревом. Давайте с вами мастерскую сейчас сляпаем где-нибудь вот здесь. здесь так, к сожалению, нельзя. А да, вот ну, сюда, пожалуйста. думаю, точно можно будет. Ну, я его вот сюда пониже поставлю, даже вот сюда, вот ниже от крепости. Хорошо. Здесь у нас будет мастерская, и нужно еще храм построить. Так, да, господин. еще а, работник После месяца у нас освободился. А давайте пускай, пускай нас построят рядышком с мастерской храм истины. Вот у -у -у. здесь будет у нас храм истины находиться. Так, и у нас, смотрю, снова нападение. У нас снова нападает на нас да. нежить. И давайте попробуем ее у -у -у -у. вот так вот с краешку, зацепим. Блин, а, выносят. Все-таки вынесли моего хила. Вынесли, друзья, хила. И чуть я не успел за этим. Вообще не усыплют. Выносит теперь моих ребят. Так. Башню-то надо бы тоже держать. Да, ребятки, них... осада а, Осада становится все сложнее и сложнее. Все сложнее нам приходится. Так, если я успею, сейчас я откилю моего бойца. Отлично, план. Отлично. Так, фокусим, фокусим, фокусим. Значит, всех... Фокусим и здесь. Скелеток появляются постоянно. Разуми. Блин, держим, держим. Всех держим бойцов. Артеск помогает хорошо очень прийти. Конечно. Все. Отлично. Это, это уже край. Пора уже выдвигаться, потому что постоянно разматывают моих ребят. Так, отправим пока по умолчанию на древесину. А сами пойдем Нужно уже танец. разбираться, откуда все-таки у нас выходят Конечно. эти большие орды нежити. А, мастерская у нас тем временем а, сделалась, Надо и мы напали. развиваем какие-нибудь пушки. Что у нас я здесь? Я здесь тоже на у нас а, бегает нежить, бегают упыри. Но Конечно. мы держимся. Так, Джайне нужно призвать элементаля. Элементали, кстати, очень мощные. И тут на нас так, снова нападают. Под... Так, вот этих ребят зеленое надо зеленое выносить зеленое сразу желательно, и да? И и то есть, они и нам и очень и сильно вредят, и и вот и эти хотят. микроманты. Потому что они вызывают постоянно скелетов. Они успевают, да, не вызывать скелетов. Так, Джайну, я смотрю, просаживают. Но Военная ей провода. нужно срочно помочь. Ее давайте просто отфилим. Да, ребят, очень сильный напор. Очень много мертвяков в нашу сторону идет постоянно. Так, вот этот, по-моему, пытался оттенеться. Артес у нас пытается всех хилить налево и направо, но... Но, но... но смотрите, как быстро прибывают мертвяки. Они постоянно обновляются. У Артеса у меня уже хватает, значит, маны. И он вынужден страдать. Давайте-ка используем свиток тогда, Джайны. Свиток восстановления своих воинов. И пройдем немножко вот сюда. Здесь смотрю, у них, них ребятки, здесь Разумеется. оплот уже идет, да? Давайте-ка. Не, не надо близко Отличный подходить план. сюда. Давайте просто отойдем подальше, не чтоб не нас не башенка не фокусила. И сделаем сейчас мы вот так. Так, так у Артеса появилась немножко маны. Конечно. Он у нас имеет и возможность немножечко отхилить наших Открыть ребят. Но у нас могу. еще один теряется. Черт, возьми, это все некромант, а. Некромант у нас тут творит дела, не носит потихоньку моих ребят. Блин, а? надо держаться подальше, потому что мы сейчас под фокусом, а фокусит нас башня. Разумеется. Нельзя, ребят, так делать. Вытянем некроманта на себя и сейчас, значит, у нас будет дальше проходить, проходить атака. Значит, атакуем, выносим, стараемся всех по максимуму. У них просто с горы упырей, я смотрю. Несмотря на то, что мы их выносим постоянно, они все лезут и лезут, друзья. И Отличный это, наверное, план. никогда не кончится, пока Разуме. мы не вынесем какой-нибудь из склепов. Да, то есть, видите, они постоянно они а, появляются. Отходим, отходим, отходим, отходим! Нам нельзя терять ни одного бойца, нельзя! Разуме. Надо срочно подкрепиться. А чем мы подкрепимся? Давайте-ка мы сейчас а, жрецов сделаем несколько человек, да парочку, потому что нам нужно отхиливаться, у нас не хватает отхила жестко, и сделаем, наверное, минометчиков, потому что нам нужно выносить здание. Парочку тоже, наверное, сделал. но парочка слишком много, нам одного будет за глаза. Опять-опять, а, опять. у нас всегда только и работа. Так, давайте-ка, ребят, да, пройдем господи. немножечко сюда и посмотрим, что можно сделать. А, давайте сделаем пехотинцев несколько, тоже парочку, и Сидеть, будем уже потихоньку не Пусть пока наш артец восстановит свои силы, он немножечко не просадился по класться. мане, где бы ее можно было отрегенерировать-то, я не знаю. Также у него есть свиток еще. Ну, давайте, ребят, не будем давать им силы. развиться сильно. Будем постараться Зачисти их по Ну, ладно, отвагу. вытаскиваем их под Отличный башни. План. Под башнями нам будет Конечно. гораздо проще с ними разобраться. Зачисти нам сейчас нужен Зачисти фокус. Отвагу. Так, так у моих пехотинцев есть, значит, способность. Ох ты, как много опять их пришло-то, а! Разум. Еще и некроманты. Так, опять я зря. Давайте сфокусим некроманта лучше. Башнями Некромантов выносить надо Так, смотрим, у нас просаживаются наши ребятки Успеваем, держим Еще одного некроманта надо фокусить башенками Так, так, так, вроде держимся Отлично. Отлично. Так, ждем, ждем, пока наши ребятки подойдут. Да Отлично, у нас терминометный расчет есть, это очень здорово, потому что он обладает очень Положим сильным уроном против стиль. зданий. Не нужно все, выдвигаемся, хватит Дерак. уже. Они сейчас только что Дерак. на нас напали, а это значит, что у нас есть небольшой резерв по, по времени. Все, ребят, выдвигаемся. Расходы это пофигу на них, потому что не нам сейчас кланяться. надо нагибать жестко Отличный причем. План. Идем, все, ребят, врываемся. Прям не глядя врываемся, Да. Я сейчас отхилю одного своего Разум. Чувачка Ну тут у них прям жестко, смотрите как То есть это надо просто-напросто Отслеживать, Сверху да, то есть осторожно, осторожно, осторожно осторожно. Выходим, вытягиваем отличный их плаг. Вытягиваем, теряем бойца Разум. Теряем, друзья, Зачисти одного бойца отвагу. Я его держу как отличный могу, плаг. так, джайно вызываю а уже духа Разум. Идем, идем, идем, ребятки, отхилимся Нам отвагу. нужно срочно под село вставать чести отвагу. Так, давайте, ребятки Под башни, под башни их вытягиваем Под башенки нам нельзя так, просаживаться сильно, отлично, нельзя отлично, сильно просаживаться, все, теперь можно заново поатаковать немножечко, мы их сейчас вывели, и сейчас будем пробовать атаковать, у нас здесь сейчас хилы, мы под хилами стоим, это уже очень-очень хорошо, так, так, так, пытаются нашего, нашего пацана вынести, но мы это точно им сейчас не дадим. Сейчас я буду стараться держать. Ну и уже после этого момента я все. постараюсь все-таки выведу ну, свои войска. На и мы будем уже начинать а, рашить. То есть будем уже и пытаться нанести конкретный удар по их базе. Все, выходим, хватит уже. Я вижу, они постоянно подкрепление присылают. Джайна, давай уже элементалей своих мощных, выводи отсюда. Пускай они на себя отвлекают внимание. Да, особенно вот таких типов, Ведь как микроманты. Надо срочно ими заниматься. Чем могу? Давайте, килы работают, а, значит, эти у меня типы а сейчас будут жестко принимать удар на себя, а мы будем периодически Истана. выносить всех я тех, кто к нам подходит. Да. Постоянно идут подкрепления с их стороны, поэтому нам надо срочно Свет действовать мне здесь и сейчас. Кипыри делаются достаточно быстро. И они постоянно подходят к подкреплениям. Все, давай, выноси башни. Выноси расчет башни. Стрелки, пускай фокусит некромантов, тех же самых. Так, кого бы отхилить? Вот этого паренька надо отхилить. Да, минометный расчет, пускай фокусит башню. А, а мы, значит, будем на Джайна вызываешь, значит, бойцов. А можешь нанести супер удар вот сюда по зданию. А ты фокуси башню. Все работает, все как следует у нас настроено. А, нельзя выходить под, а, под огромный обстрел башенный. Уводим, значит, хила срочно уводим, потому что их фокусит очень жестко. И пытаемся держим все остальное. Так, минометный расчет справляется с одной башенкой. Нам нужно выносить остальные башни. Так, значит, смотрим артесом, кто у нас просажен. Ахилем людей. Отлично. Такая, ребят, получается у нас бойня. А, значит, хилов держим на заднем плане. Как мы видим, у нас пробивается один упырь, пытается вынести, но пока что мои справляются войска. Так, минометный расчет фокусит пускай эту башню. Мои, а, значит, бойцы держат удар. Джайна может вызвать еще одного элементаля. Отлично. Отлично, отлично. Выносим пашенку И стараемся убиваем по возможности всех упырей, которые к нам подходят э, координированным огнем все получается. Сейчас минометный расчет а, после выноса этой башники. Нам нужно, вообще-то, оплот вынести сначала. Он очень сильно просаживает моих бойцов, потому что у него капец сколько дамага. Прям мощно он старается вынести. И он, по-моему, выносит моего одного хила. Так, отвлечемся немножко и начнем со, со склепа разрушать. Склеп, кстати, очень э, постоянно производит дупырей. Надо уже с ним что-то делать. Все, вызываем на подмогу, значит, огромных э, элементалей, которые пускай фокусят стараются этих самых укажите романтов так а сюда нужны периодически постреливать так все значит мы вынесли а, у них а, склеп который производил а, бойцов упырей и теперь будем потихонечку направлять элементалей, пускай они берут огонь на себя в принципе они не так сильно важны Свет нельзя раздвигаться не ни в коем случае Выносим упырей. Выносим, значит, огромный оплот. Надо срочно направить, да, огонь своим минометным расчетом туда. Так, здесь подводим. А, нельзя, нельзя выводить сюда под обстрел, под жесткий своих бойцов. Они очень сильно от этого просаживаются. Еще одного теряем бойца, к сожалению. Так, Джаннелл у нас производит еще одного пуха воды. Да, нам нужно срочно сейчас выносить все тело. дело. Хилов поближе подведем. Не, жестко вообще нас фокусит сейчас. И вы вроде немножко держат, но не так, как хотелось бы. Давайте-ка подведем мы еще бойцов. А еще конкретно это кого? Ну, наверное, пехотинцев парочку, да, точно. Смотрим, что у нас здесь происходит. Так, пока что вроде держимся. Нам нужно вынести вот эту башенку у них. Это сейчас самый важный момент. Так, просаживают, просаживать моих ребят. Что ж, ребята, вот так вот и происходят у нас бои глобальные. В uh, Warcraft 3 рейну хаос. Постоянно они строят золотые. эти башни. Можно, нужно огонь. их срочно выносить понемножечку. А, здесь у нас шастают, значит, колиты всякие, которых тоже надо выносить. Здесь построится сейчас башня, если вовремя не сфокусить. Надо уже ее выносить, да. Кто -нибудь ранен. Так, Какой и Джайна пускай у нас интересный. продолжает Лучше вызывает мощных своих элементарей, которые очень хорошо держат огонь на себя ловит. Так, давайте, ребят, идем потихоньку убиваем Покажите все остальные башни. Сейчас, по-моему, некромант производится. Выносить надо башни. Ортес, пускай, берет огонь на себя. Но можно вот сюда вот его скоординировать сейчас. Так, Жайна, вызывать огромных элементалей, которые, кстати, очень хорошо держат на себя так, урон. И выносим башню. Продолжаем. Так, так, так. Да, у нас идет огонь, кухня, ра э, минометный расчет, он ведет Валите, огонь куда тро! нужно, так, ну подводим же, хилов поближе, пускай откидывают наших бойцов, и выносим потихонечку вот эти все казармы, вот эти все башни, пыре в первую очередь фокусим по приоритету, да-да-да, вот так вот, и давайте все, навалимся, друзья, как следует, Желаем. так, Джайна, Я вызывай нового элементаля, Пускай берет а весь а урон на себя. Где враг? А наших бойцов все-таки фокусят жестко эти башни, да? Желательно заступка. выводить из-под башен своих хилов. Это очень важный момент. Выносим потихонечку. Как мы видим, наших бойцов постоянно сливают эти башни. Стараюсь, себя держать, но иногда не получается. Так, надо вот им щиты держать всегда. Чтобы их так быстро не сливали. Подходим, помогаем, что же стоите-то здесь, а. Вот что ж они стоят-то, а, они Кстати, вот наши бойцы держат лучший удар, когда они именно прикрыты под щитами. Так, где наши бойцы? Так, что, то, что тут такое? Идем туда все. Ну, не все, конечно же, совсем. А, что я сделал? Так, значит, направляем пачку людей вот сюда на лес. А вы тоже, ребят, на лес, давайте. Ты тоже все? на лес. Вы там и так лесом занимаетесь. А вы Опять все ну, туда наверх. Нам тут нужно будет сейчас разворачивать лагерь. Дает. Так, почти вынесли так, одного моего бойца. Но мы не позволим не до конца класть. вынести всех моих бойцов. Так, ну что ж, мы пока здесь занимаемся лагерем. Я смотрю, там у нас дальнейшее а, продвижение, какая-то деревушка. Вот мы в нее сейчас, наверное, исходим. Да. Так, тем временем подошли, ребятки. Сейчас мы как только да, здесь да, все вынесем, мы сразу же построим на этом месте свой замок. И уже отсюда будем дальше давить, давить и еще раз давить, да, друзья. Вот сюда вот, ребятки, ставьте. Тут он нам пригодится, все навалитесь как следует Хоть у меня и хорошо очень с экономикой это Но я предпочту усилиться да, Здесь еще 11 тысяч у нас идет дерево Точнее не дерево, а как мы видим 11 тысяч у нас золота Так, хилов подводим, это подводим Держи, пожалуйста, на готове своих элементарей И мы сейчас будем периодически и постепенно входить, ребятки, уже а, в эту деревню Давайте сохранимся И надо бы подвести сюда войска, я так думаю надо бы побольше сюда привести ребят крепких, чтобы они уже у нас держали оборону. Давайте возьмем как можно больше пехотинцев. Расходов у нас пишут, что нет. И наведем курсор на Артеса Пускай они собираются именно возле него Здесь уже вряд ли кто-то нападет Потому что нападений какие-то я не вижу Так, орудийный расчет нам, нам еще бы не помешал Но нам реально не хватает ферм Сейчас я ребяткам своим прикажу Чтобы уже заниматься начали постройкой ферм Нам нужно огромное количество ферм Что-то я этот момент не учел, если честно так, э, хилов у меня достаточно. Э, вот здесь интересно, что в кустах творится, таится. Я не знаю, ребятки, поэтому давайте отправим туда элементаля. Пускай сходит и проверит, что у нас там происходит. Я не бы вообще отправил клавица. Артеса, Артаса, э, с несколькими, значит, э, смелыми ребятами Дальше. со стволами, с большими. Дальше. И мы бы там проверили Себе немножечко местность, потому что в такой местности бывает... Да, ну еще, ребятки, возьмем хила. Да. Так, Хорошо. работники, я Но смотрю, я уже пошел. начали добывать вовсю здесь бы не помешало да, да, да. нам построить какие-нибудь башенки, потому что я не знаю, да, какая да, нежить да, оттуда да, может да. повалить. Хорошо. Так что отправляем одного. Да, У меня да, дерево да. сейчас добывается, да, то есть, но... Надо Препарать сейчас здесь как-то укрепляться. Могу так, а, а, оставляем мне одного хила, завершена. несколько бойцов, и, и мы смеху. пойдем проверим сейчас то, что у нас Конечно. тут а, в скрытой области. Мне кажется, Разумеется. что здесь мы можем найти что-нибудь интересное. Но я сейчас прогуляюсь, посмотрю, я, если ничего не найду, зайду, то мы будем выдвигаться обратно. И я думаю, с этой стороны мы будем потихонечку уже начинать атаковать. Так, ну что ж, наша армия, значит, мини выдвинулась. А здесь говорили, у нас стоит у нас Жайна с несколькими мини. хилами и с одним, значит, бойцом. Так, это будет сзади, это будет спереди. И я строю тут башню заставу, стараюсь а, как следует здесь застроиться, чтобы мы могли принять о, всякий удар, дает, который а, нам нанесет вражеская армия. Разуми. Так, ну что ж, идем значит, на троллей, сейчас мы тут все это дело решим по-быстренькому, а, тут у нас мурлыки, я хочу это все дело зачистить, может быть найдем какой-нибудь интересный артефакт, который поможет нам в процессе, то есть... Артесу нужны артефакты, крутые, мощные. Поэтому, ребятки, Зачисти ищем, отвагу. ходим и ищем здесь все возможное. Так, Отличный прошариваем. Прав. Здесь у нас разбитый мост. Зачисти тут у нас никак никуда не попадешь. Конечно. Так, вот здесь я хотел бы посмотреть, что можно купить в этом Зачисти магазинчике. Отвагу. Так, отправь героя кладки. гоблинов и щелкав на ней, вы можете приобрести магические предметы. Отлично. Так, жезл, рассеивание всех заклинаний. Ну, тут, если честно, ничего такого серьезного нет. Я тут покупать ничего не стану. Ну что ж. Понял я, значит, что надо идти туда. Здесь у нас больше никаких проходов секретных нет, разве что вот тут, но я то так понимаю, там, там стенка, скорее всего. Конечно. Выводим обратно своих ребят Разумеется. вот сюда, да, Конечно. и здесь у нас будет сейчас, Опять я так понимаю, происходить самый основной а, удар. Угу. Здесь я предпочту отстроиться башнями. Да, то есть заградимся. Давайте да. посмотрим еще наших ребят. А здесь да. мы построим а, еще ферм. Ну, я пошел. Так, у нас 66 провизия максимальная. Так, смотрим дальше. Так, у нас сколько? Открыть, один орудийный расчет есть. Я бы, наверное, еще один сделал, чтобы мы могли максимально быстро выносить, то есть орудийный расчет к орудийному расчету. Жрецы пускай стоят в задней части нашей армии. А бойцы пускай стоят спереди на передовой. Здесь у нас будет башенный такой проход. Вот Хорошо. сюда поставим башню. Так, если есть еще свободные ребятки, сейчас мы одного выцепим, пускай вот здесь башню на всякий случай поставят. Это на случай того, если вдруг отсюда пойдет какая-то армия, мы ее вытянем на себя, а за закинем, так сказать, под башни и просто их здесь всех расстреляем именно под башенками уже. Это очень важный стратегический момент чтобы Укажите нам цей? сохранить свою армию, Вы друзья. То есть, есть надо это все просто-напросто контролировать. Скажешь, так, так, орудийный расчет готов, Стройка как я слышу. Завершена. Нам надо бы еще стрелков, наверное, да, побольше. Давайте сделаем раз, два, три, четыре, да, да четыре готово. стрелка. Чтобы у нас прям вообще был очень жесткий и плотный огонь именно со стрелкового оружия. Да. И тогда мы сможем выносить вообще гораздо больше всяких разных нечестивых супостатов. Так, сюда еще башенку, пожалуйста, Хорошо. поставь нам. И с этой стороны мы тоже сейчас Опять поставим рапу? башенку, да, чтобы у нас здесь очень был такой плотный момент. Вот сюда прям я ставим. И говорю, я говорю, это я -то для того, чтобы я потом смог вытянуть, если будет много очень большое сопротивление, нежить все сюда Золотой на себя. Ого, а, как так-то? Мы только начали добывать, а он уже скоро иссякнет. Чего? Так, я, наверное, да, тогда Господь. отправлю здесь людей на лес, чтобы лес валил, да, да пускай пар. тоже лесом занимается, а, чтобы у нас побыстрее угу. этот трудник истекал. Золото-то у меня до дохренище, Хорошо. да, то есть я, наверное, уже мог вывести эту ты миссию, пар. но я все-таки предпочту, как говорится, посмаковать сначала перед победой, а потому сейчас сделаем все как надо, друзья. Башенки Постройка все сейчас завершена. проапгрейдим. Я так понимаю, что уже Ацент. можно уже потихоньку начинать. Можно вообще, знаете, что сделать? Да. Можно здесь сделать казармы. Давайте построим вот тут казармочку чтобы э, у нас быстрее э, восполнялись войска. Так, вот сюда вот прям казарму построим, угу. да? Это раз. Момент. Чем? Так, дальше, Хорошо. значит, строим. Это у нас одна казарма. Здесь же можно построить какой-нибудь дом целителей. Чуть пониже, угу. да? У нас ресурсов сейчас дохренища просто. И да, следующий да, момент. Так, да, вы здесь Ру, строите фермы. Вам никто не запрещает, О, наоборот. Строить. Как это нельзя строить-то? Ну-ка, давай-ка сейчас по-быстренькому. -по я тебя научу, как Хорошо. здесь надо строить. Опять так, строим работать. ферму раз. И строим ферму Ру, номер два. Походу. Так, здесь все строится. Все. Я так понимаю, а можно выдвигаться. Сейчас сделаю. мы а, наши войска распределим. Да, Бойцов, значит, попал. ближнего боя на сверху. переднюю часть. Героев вот сюда можно поставить. И сзади Уже у нас будет пуси. поддержка в виде плотного да, огня. Ну а сзади идут хилы и... и те, приказ, те которые совершенно. начнут дамажить жестко-жестко во все места и прям без компромиссов. Так, ну что ж, сейчас выдвигаемся, друзья. Так, так, армия у нас собралась довольно-таки нехилая. Я думаю, можно выдвигаться. Так, разведка пошла. Разведка пошла в щиты. Если что, примешь сюда на себя. Здесь по-любому кто-то есть. Итак, мы выдвигаемся. И что мы видим, друзья? Что мы видим? Значит, некроман. Привет собрал тебя большие море, полчища врагов нежности я Гелту z хочу предупредить Тот самый маг, тебя некромант. оставь это дело твое любопытство тебя погубит это чума твоих рук дело, некромант да, это я приказал последователям культа проклятых распространять зараженное зерно но идея принадлежит не мне о чем это он я служу, мол Ганусу. Его карающая бледь очистит эти земли, и здесь раскинется царство вечной тьмы. Не уточнишь ли ты, от кого он собирается очистить эти земли? От живых, конечно. Его план уже начал исполняться. Если тебе нужны доказательства, загляни в Стратхольд. И опять он куда-то скрылся. Но! Готово. Так, мы да выманим, значит, на себя бойцов, как мы, значит, планировали. Вот у нас начинает атака нежити производиться. Вот на нас два упыря сразу выкатило. Но что-то как-то странно. Я думаю, будет гораздо больше сопротивления, нежели себе. два упыря. Они просто Разумеется. разлетелись в пух и прах. Конечно. Выдвигаемся дальше. Так, выдвигаем свою армию. Так, так что у нас здесь? Нас ждет по-любому здесь более ожесточенное сопротивление, да, по мере нашего дальнейшего продвижения. Так, вот. берем сюда, значит, всех своих стрелков. А выводим, ну да? Же, а, вы а берем, день. значит, хилов, да будет подтягиваем Укажите и цель. берем наших а с вами домажечных а, сооружения юнитов. Так, ну что ж, смотрим, что у нас с, с крестьянами, почему никто Хорошо. не работает, что за беспредел, ну, давайте, пошел. ребятки, да. работайте. Так, можно здесь построить, наверное, мастерскую какую-нибудь угу. еще одну, да? Чем? Так, здесь у нас ну, что такое? Нет, Нельзя лоботрясничать, угу. давайте работайте, да. крестьяне, Хорошо. никто не должен лоботрясничать. Так, ну а мы продвигаемся, значит, дальше. Берем, значит, пачечку. Да, мой друг. И выдвигаемся где, куда, чего, зачем. Давайте пройдем сначала сюда За и посмотрим, что у нас отвагу. здесь. А, здесь у нас никого. Здесь, смотрю, у нас только лес Конечно. А прорубленный. Скорее всего, здесь Разумеется. орудовали упыри, которые Конечно. добывают лес для нежити. Давайте пройдемся в эту сторону. Разумеется. Что у нас здесь? За а, некромант, похоже, ушел вот сюда вот, но сейчас мы его догоним Отличный скоро, план. да? Давайте За сначала пробежимся отвагу. по окрестности и посмотрим, что у нас здесь. Здесь по-любому должно быть... Очень много нежити. Ага, я вижу, что из амбара вышла нежить, точнее, из казармы. И мы сейчас ее уничтожим. Тут что-то как-то немного нам попадается соперников, да, на пути. Мы легко с ними справляемся, прям вообще даже не. Груз уже отправлен. Так-так. Мы опоздали. Все амбары, говорит пустые. Вот так вот, друзья. Черные амбары, давайте их расшатаем. До конца все-таки и. Дальше Разумеется. продолжим. Да. Груз, говорят, уже увезли. Плохо? Чем могу сказать, Плохо. Так, Отлично, здесь, у что? Да. здесь у нас заканчивается деревня наша здесь, значит, у нас мост разрушен, там не попадем. И Разум. нам остается зайти Разум. только Разум. вот в это, а, вот сюда вот, да, За то есть выйти. Ну, давайте прогуляемся. Там, нас, ну, смотрю, дальше идут упыри. Я предлагаю подтянуть свои войска. Чем могу Давайте помочь? подтянем их сейчас всех сюда. Да, то в том числе и этих тоже, ребят. Так да, что да, построилось под... у нас уже, да, Апу. то есть у нас построилось Апу. все. Я Можно, помогу. в принципе, делать еще войска. Давайте наделаем, закажем пехотинцев целую кучу штучек 5, да, отправим на Артаса и пускай. Так, так, так. Имя, пускай они потихонечку Отличный подтягиваются. Отличный. Здесь что Конечно. у нас такое? Здесь у нас магазин, кстати, есть. Можно что-нибудь прикупить. Разумеется. Ну, я предпочту сразу же атаковать. Сколько можно ждать-то? Так, вызываем, значит, дополнительную поддержку и начинаем потихонечку Веновин. разбираться с этой нежитью. В принципе, здесь ничего я такого серьезного головы. пока нет, но вот там я уже начинается, клуб. похоже, что-то серьезное. И там я смотрю, прям жесткое количество. Ни хрена себе тут сколько их-то, а. Я думал, тут их гораздо меньше, а тут прям реально жесткое сопротивление будет. Кто-нибудь. Нам по-хорошему здесь, наверное, под башню их вытянуть. Иначе нам придется очень и очень тяжко. Но мы постараемся, мы постараемся справиться с этими со всеми гадами. Сейчас Хорошо. мы здесь просто скоординируем и укрепим наш, а, сказать, о, так сказать, огонь. Что и попробуем войдет? всех вынести. Все, готово. Сохраняемся, друзья. И сейчас, я думаю, начнется очень жаркий замес. Как раз наша Но вся эта же, мощь, ты? которая здесь собралась, она Чем нам пригодится. Все, помочь? подзываем всех. Укажите цель? Все нам пригодятся. Что так, бойцы дальнего боя, помочь? бойцы бли ближнего боя. Ну что ж, вступаем да. в битву. Тебя Начинается битва Да начнется битва великая И дадим мы отпор этой нежити Погнали, все, погнали, все, вызываем всех И сейчас сагрится большое количество Этой Ничего самой не нежити Так, координируем огонь Сразу же куда нужно Подводим, значит, нашу стенку Подводим хилов Подводим, значит, дальнобойщиков наших, да И держим, держим, еще раз держим Джайна пускай кастует свою, свою Мощную обилку она да, очень даже помогает сильно, я смотрю, да, особенно здесь против у этих у толстопу... толстосумов, блин. Да-да-да. И пускай хилый хилят. Все, ребятки, у нас под контролем достаточно быстро. Мы их вырубили. Я думал, будет гораздо сложнее. Даже конечно. с минимальными потерями. Отличный ну что ж, проходим план. дальше. Kill to Z. Ага, че, kill to z. Облажался теперь ты, теперь, да? Быстренько носом. мы расшатали твоих ребят, Зачем твою подмогу. Золотой рудник. Ну что ж, Обрушил. конечно. Теперь дело за тобой. Теперь мы до тебя добрались тоже. Ну, на самом деле, очень слаб. Мы его буквально с нескольких тычков вырубили. Ну что ж, смотрим. Наивный глупец. Моя смерть ничего не изменит в целом. Теперь, когда покорение этих земель началось. Покорение земель, говорит, началось. Что-то, ребятки, глядет очень ужасно, и мы обязательно до этого дойдем, если, конечно же, вы меня будете поддерживать яростно и горячо, друзья. Ну что ж, на текущий момент, как вы видите, мы закончили очередную главу. Это у нас, ребятки, был оккульт проклятых. Следующая глава будет наступление плети, но мы это, ее будем проходить уже в следующей серии. Ну а пока, ребятки, оставляйте по максимуму комментариев. Обязательно лайкайте этот видос Давайте наберем хотя бы 100 лайков и 50 комментариев Для того, чтобы братишка Scratch мотивирован был по максимуму Чтобы проходить в дальнейшем и дальше эту замечательную игру Под названием Warcraft 3 Reign of Chaos Находимся, ребятки, в ожидании Warcraft 3 Reforged И продолжаем играть в Warcraft 3 Reign of House. Ну а продолжение как всегда следует играть только в самые крутые и топовые игры И всем приятного геймплея!